Который. То есть фактически получается, что они отказываются от долгосрочной прибыли по ипотечным кредитам, зная, что вот-вот рухнет рынок ипотечного кредитования, либо будут какие-то очень серьезные перетурбации с собственностью, с валютой и так далее на этой территории. Вот. Я не знаю, знакома ли вам эта информация или нет, но я так понимаю, нужно как-то это принять во внимание и сделать определенные поправки. Я думаю, что выражу общее мнение, если будет определенная расширенная инструкция от ГРП по тому, как готовить документы, как с тем или иным случаем более-менее четко отрабатывать, будет всем легче в этом плане и ждем от вас как бы, каких-то поправок. И в этот момент второй, значит, вот, допустим, здесь, допустим, присутствует как Краснодарский край, так и соседи, допустим, там, Северокавказские республики, Ставропольский край. Что касается, скажем так, ну, если говорить терминами суда, территориальной подсудности, то здесь территориальной подведомственности этой регистрационной палаты. То есть можно ли Ставропольскому краю, пока в отсутствии ГРП Ставропольского края, регистрировать в Краснодарском? Нет, на сегодняшний день регистрация идет только в том крае, в той области, в которой вы проживаете. У нас просто нет э, технической возможности сделать по-другому. Вот, поэтому открывайте в своих регионах ГРП, предлагайте людей на должность, мы с удовольствием откроем, проведем обучение. Да, понимаете, как вы, вы во-первых, перегружаете регион, не проводя в своем регионе никакой работы. Вот так ведь неправильно? Так неправильно. Ну и вот все-таки оформив имущество, это все равно, что собрать документы и произвести ну грубо, утрированно говоря, рейдерский захват относительно Российской Федерации. Что когда-то сделала Российская Федерация по отношению к РСФСР. Антирейдерский ну, захват. И вот это <смех> вот качели, они будут без конца. То есть на чьей стороне силы те и будут каким-то образом всплывать, да, всплывать в плане ну, временно доминировать. То есть это мое имущество, есть сила, я его защищаю. Вот сейчас, то есть речь идет о том, что пока люди не поднимутся своей осознанностью, пока они не возрастут своим развитием в плане не только понимания законности, а и вообще жизни как таковой, да, вот как она из каких элементов состоит ну, Не получится никакого перехода Хотя документально это можно оформить все что угодно То есть откуда сила возьмется? Правильно, абсолютно, если нечем защищать, то бесполезно это переносить на бумагу ну, Все что угодно можно перенести на бумагу или на компьютерный диск а кто это реально, ну и вы понимаете, что нет силы, все бесполезно. Сила, та, которая работает в Российской Федерации, а до этого, ну, во всех предыдущих государственных структурах, она являлась только там либо Политбюро, либо вот сейчас там во главе, то бишь английская королева и кто с ней, вот сила. Но эта площадка игровая, она не может сейчас быть действенной в новой модели жизни, которую мы хотим ну, осуществить. Там другие силы должны функционировать. Силы правды да, но это все слова. А где именно эта сила, она конечно в каждом из нас. Скажите, ну, а Вы знаете почему случилось то, что случилось после 91 -го года? Ну конечно. Почему? А недостаточно был народ ну, что ли, посвящен собственной жизни или, или разве? Реально продали за джинсы, за. Ну, кто-то за джинсы, кто-то за энергоресурсы. Этот СССР. Продали это понятно. Продали это уже следствие преступления. А почему совершилось преступление? Потому что осознанности не хватило у народа. Взять и не допустить этого. Особенность То есть... Осознанность довольно размытая понятие. А ну и, и конкретно тоже. Оно и размыто, и конкретно. Давайте я вам скажу конкретно, а вы, возможно, согласитесь, возможно, нет. А потому что люди просто перестали выполнять собственные соглашения. Может, просто надо выполнять собственные соглашения? А где сила у этого народа выполняет. То есть, когда мы говорим а вот что сейчас... Что сила? Ну вот э, осознанно. А вы знаете, что вот возьмем даже вот огнестрельное оружие. Вот по статистике огнестрельное оружие на руках у гражданского населения больше, чем у всех воды вместе взятых. Ну и что, это сила? Все армии, армия, армия это в стороне. А что же это тогда? Не это сила? не сила, это а очень что? грубая сила. Сейчас в новой модели жизни эта сила не будет играть решающей роли. Что ну, играет решающую роль? Осознанность. То есть, если мы хотим переходить на самоуправление, то прежде всего должны сами собой управлять. Но без умения, без... Не что нам что... мешает это сделать? Нам ничего, мы это ну, делаем. Вот. Ну, здесь собрались, или... ну мы мы же конечно собрались для чего? Чтобы решать, да, вот эти вопросы, которые сейчас всплывают как необходимые, но за ними должны быть инструментарий, наборы инструментов, которые позволят это реализовать. Потому если что если сейчас оружие я все, на ваш вопрос, да? могу я ответить на ваш вопрос? Ну как ну, бы вы я его не могли... задавал. Все силы, угу. хотите все увидеть, чтобы вам привезли войска и вас освободили там. Нет, конечно. Мы сами как войска. И вы поймите то, что все это разработки спецслужб. Вот сегодня что происходит, это разработки спецслужб. И КГБ, и ГРУ, и все туда вместе. Раз вы нас видите, да? Ну, многие, наверное, видели мои ролики с самого начала. Это было 9 месяцев назад. Да мне только пришла информация, я уже на второй день ее использовал. Потому что я не думал, а есть ли у меня там сила за спиной? Кто-то там у меня есть? Нет. Я пошел просто исполнять свой долг. Все. Мне больше ничего не надо Я хотел правды, справедливости Я ее добиваюсь А то, что у нас за спиной айсберг идет И кто-то его не видит, это их не проблема Мы-то в сторону вот так вот отойдем, а айсберг пройдет Да все верно ну, все. Разговор Поэтому идет о том инструментарии так что... можно Вот еще раз Мы переписываем на бумагу все имущества да? РФ, РФ вот, В СССР переписываем. Это занимается рек -палат. Что дальше? Ну переписали. Откуда вы РФ взялось имущество? Да, это понятно. Вот, Ни откуда. Какая разница? Смотрите, на самом, деле, на самом деле, на самом деле. Гражданин, человек, подвечен. РФ силу имеет? Какую? Да нету, силы. нету силы. Нету силы. Уже. Ну это мы сейчас же граждане. Мы же не, не в, в споре сейчас. Мы не, не спорим. Ради да. Бога, только не спорим. Только да, не, вот, не спорим. А, не по а реальные факты, да? Мы приходим в суд. Побеждаем там логически, документально, законно. Да? Она говорит, нет, я не буду это, я выполняю. Так правильно, суда Других нет, вы же знаете, вы же знаете, что ее нету, начинаете так, записывать. Конечно это нет. Сколько? Нет, так Люди тоже, вот ему пришла информация, когда его только приспичил, он раз вот там ролики там посмотрел делает вообще просто. просто. Значит, переписал заявление, приходит начинает читать это судье. Судья выскакивает из-за своего этого трона чуда. Прибегает и говорит, давай выдергивает у него за свое заявление, говорит, я ее сама дочитаю. Говорит. А при этом тут прокурор и все остальное, говорит, нет, я сам дочитаю. И дочитал. То есть человек уже, тот, че, так сказать, человек, который выдает себя за судью, она поняла, в чем дело. И она не хочет, чтобы до тех дошло людей. Товарищи, можно пометочку? Вот я извиняюсь, да. да. Вот, э, хотелось бы, знаете как... Э, то есть вот сейчас мы видели две точки зрения, что типа ВРФ какая-то сила там, или уже никакая сила и так далее. Вот когда мы говорили про инструкции, значит опять же товарищу заказывал большой так сказать, поклон, то что это уже прозвучало несколько месяцев назад, то есть в ролике о том, как подкоп под департамент имущественных отношений, даже под администрацию шел вас там на балансе и так далее. То есть то, что нас поправит, если что. То есть получается, что помимо нарождающихся документов по ГРПСР у нас на одной чашке весов, это, это не только то, что для, для суда, но и вообще для нас, то есть для сообщества, для общественности. А на второй чашке весов у нас грамотный подкоп под все вот эти имущественные рэповские дела в виде вот этих отписок, то, что мы, у нас ничего нет, а значит, имущество, там не знаем где и так далее, и так далее, и так далее чтобы так сказать, не просто так сказать, красным флагом в, да, ну, в организацию, называющую себя, там, в Сочинский суд заходить, а заходить конкретно говорят, ребята, вот вот ваши облажались раз, два, три, у них ничего на балансе, а вот у нас ГРП, это все. Поэтому то есть, принимайте, а вот еще выписка из налоговой, что вашего судка, там ни разу ничего, а вот там указ президента на назначения сочинского судьи где реквизиты, штрих-код Америки стоит и так далее. И все это вот в таком вот э, рецепт винегрета нужно, вот этот целиком э, конкретный. Да отработать. он и получится. Он и получится, это винегрет. Да, вот да, на одной стороне. Все получается. На одной нет, стороне, да. значит, все регистрационные дела РФ, на этой стороне СССР. Вот здесь и здесь все документально. Рекласов нет. РФ, конечно, регистрационная палата есть. А вы нашли федеральный закон по ним? Вот нету. Возникает вопрос, а кто зарегистрировал там в РФ, Если службы не существует, Или на каком основании? Указ президента 314 то есть 9 да, марта 2014 года. все верно. Года, как да, практически вы, решать так вопросы? Так вот об этом речь. Практически Затай, составлять, представлять для военного трибунала. О, только технице, не надо военный трибунал, не надо никого стращать. И все. Тут не осознанность от этого не появится. Появится? Ну откуда же она появилась? Никак не, не появлялась. Появляешь, Сейчас, пожалуйста. Нормально, подождите. Вам же все рычаги вам уже даны в Российской Федерации. Вам подготовили же все законодательство, чтобы для чего только один госпопечитель нигде нету. Вот вам указ президента, когда, еще сколько, все 2004 года, да? 13 лет назад заложили данный инструмент, чтобы мы сейчас могли им воспользоваться. То есть из таких службок налоговая, призтовая, СИН что-то у нас регистрационная палата, ФССП. Железнодорожные войска, еще там несколько наименований, сделали бандитские группировки. Просто. Правильно. И вот, да это же все молчали, никто тоже не знал, даже куда посмотреть. А сейчас вам говорят, вот, ребята, смотрим вот сюда, вот сюда, вот сюда. Все. Это оружие и есть, оружие, знание есть. Абсолютно верно. Вот теперь вот. мы начинаем с просвещения. То есть. Конечно, мы и чем вот. и занимаемся. Юридическая грамотность, грамотность населения, повышаемую. Нам не надо знать много там толмутов. Нам надо знать всего лишь чуть-чуть, для того, чтобы уметь защищаться, по крайней мере, в Российской Федерации. Чуть-чуть надо. ГОСТ распечатал, выписку распечатал на данную организацию, с которой хочешь пообщаться. Все. Поэтому здесь я не говорю, что сначала, что впереди должно идти, да, но должно быть, по крайней мере, параллельно. То есть просвещение и вот конкретная работа, связана с перепиской, там, имущество а потом... или еще что-то. Потому что именно через эти шаги, через вот этот алгоритм, получится ну, вот та сила, подумала, же та сила, знание, они оружие. Девять месяцев. Да мы не разброса сидим сейчас так, край, а так мы месяц... на одной стороне. Ну, для 9, чего? Девять месяцев Краснодарский край занимается оповещением. Оповещение. Прошло уже девять месяцев, да? Сейчас и что родилось? Да, государственная исправационная палата. Ну уже пора, я так понимаю, потому что, ну не знаю, только. Кто не знает в нашем крае, ну, кто не хочет уж совсем знать. Просто ему рассказываешь, он, а, я рукой махнул, я это не хочу знать. То есть до него дойдет другие и, методы. заинтересованные лица в грабежа территории да, народа. Да, сейчас я поясню. Вот у нас как раз вопрос-то возник о первичности, что первично. Вот все включают имущество, имущество, имущество, и забывают про себя любимых. А первичен-то человек в первую очередь. Конечно. Поэтому регистрация вот именно человека, она в первую очередь первична. Потому что закреплено имущество за человеком, а не человек за имущество. Вот сегодняшний статус у вас в Российской Федерации, это налогоплательщики. Кто не верит, пожалуйста, попробуйте в банке без МН заплатить какую-нибудь там пеню, штраф, не знаю. Просто давайте НН. Просто без люди ННМ не переходят в разряд человека, если его туда записать. Любую графу, любую, я не знаю, там, даже супер книгу Не появляется от этого человека. Человек должен появиться Человек из самого сознания. Человек, Человек это вы. Вы не отвечайте вот за всех людей. Вы за себя ответьте. Зачем про всех? говорить? вот у них ни у кого. Вот я проснулся, а у них ни у кого. Нет самосознания. Не надо так. За себя давайте будем отвечать. Да это понятно. Мы точно так же все учим. Точно вот так же. Вы в суд зайдете, да? Но. У вас документы требуют. Правильно? Что, давайте ваши документы ну как хорошо, того, дадим мы ему предъявить. любые документы любые Вот у меня тут... уже не требуют, потому что я достаю военный билет, А, они а увидят, все равно документ хотят. Они увидеть не хотят Потому что там написано, что это бессрочное застарение личности гражданина СССР Они его видеть не хотят, он для них Неприемлем Как красная требка для них Поэтому то, меня то, даже не спрашивают уже Какой у вас там документ там при переходе, при переходе Предприятия Правовое поле СССР Требуется регистрация. Это ну, как, какой-то стадии уже предусматривается. ОПФ, у нас не, есть несколько ОПФ, которые переведены и вновь зарегистрированы. Предприятие. Вот, да? Предприятие, да. Как, какой пакет нужен предприятия конкретного вашего? Я не знаю, какую он форму имеет. Вот это в любом случае та же сам, те же самые документы, которые нужны в РФ, потому что графы в нашей базе те же самые. А регистрировать в данном случае будет. Да? Да. В вашем ГРП? Грегина да. ну, Теперь еще вопрос в по этой же теме. Ну, при переводе очень много возникает неясных вопросов вплоть до соцпакетов работников. Какую методология какую-то, нужна какая-то методология? Ну, методология, вы имеете в виду соцпакет работнику, Прибит, который на сегодняшний день... На сегодняшний день мы это не можем предложить. Подождите, подождите, а при чем здесь работников? При переводе в предприятие работник теряет… Э... Ничего не теряет. А что не теряет? А а что Мы теряет? прекращаем платить пенсионные, медицинские фонды. Ну, раб работник имеет руки и ноги. Пусть заключает договор с пенсионным. Сейчас много пенсионных. Хочет? Пожалуйста, пусть. И частные, да, конечно. А, лично от себя пусть да, заключает, конечно. и платит. В чем суть вот предприятия? Это либо предприятие за него делают, либо он сам делает. Вот сейчас много работников, которые вообще не знают, что есть пенсионный, медицинский. Они сами для себя работают. И их это вообще не волнует, что у них что-то будет там в пенсии, не будет. Люди стаж все равно как все бы. Все какой стаж? Сегодня, они, сегодня они, в Российской Федерации люди есть социальное хотят пособие. Не платить, но, саш, чтобы шел. Зачем? Чтобы получить Нет, социальное ш... пособие? Чтобы саж Ставьте для чего, для чего? чего? Я расскажу. Я расскажу. вы вот Мужчины слова Смотрите, Я с 88 -го года в бизнесе, с 91 -го года я генеральный директор предприятий. Создавал сам организовывал сам как вы навалили, тех законодательных актов, которые были в РФ. До тринадцатого года. В тринадцатом году я как бы переехал в и прекратил все э, эти дела. На следующий день я как бы подошел ну, уже, можно сказать, на пенсии. Да? И все эти дела, которые я делал в УРФ, мне пенсионный фонд сказал, мы ничего не знаем. У нас да, базы на вас нет. То, что там есть какие-то зачислялись, зачисляли, в том, что мы я имею в виду, что предприятия, те люди, которые приходят, да, когда предприятие регистрируется, вот значит, мужчина начал с чего, когда он, он, не смог объяснить, когда предприятие регистрируется, оно должно зарегистрироваться определенный этап, пройти, в пенсионном фоне. Он должен привести бумагу, иначе его не регистрируют, пока он не зарегистрирует все. А значит, это и те люди, которые на этом предприятии будут работать, они автоматически как бы получаются вот здесь. здесь я считаю, что вопрос СССР надо рассмотреть и правительство как бы, полностью как по СССР о том, чтобы эти люди, которые, да, они были, у них какие-то гарантированные были, им еще трудовой стаж, им были социальные какие-то выплаты. Скажите, того, а вы можете гарантировать, что мы сейчас с вами выйдем отсюда, и нам кирпичи на голову не упадут? Нет, но это можем, да. да. Но для, для этого, в принципе, у нас тоже, мы, мы не застрахованы для чего, да, вот все пенсионные фонды, про которые вы говорите, которые создано у нас, любое количество и вот ты можешь пойти. Может платят дармоедов там на Я извиняюсь, уважаемые собравшиеся, я могу задать все вопрос выступающим, я, я извиняюсь, я хочу вам конкретно задать один вопрос. Ну, а вам, соответственно, тоже под часть того вопроса, который вы осветили, когда говорили о том, что вот им, значит, социальные выплаты, им стаж. При, при, я при хочу спросить, я понял, да, я могу спросить. СССР нужна же соцподдержка именно со стороны СССР. Я извиняюсь, я могу спросить я вас отвечу. конкретно одну вещь. 46-й год, допустим, люди типа выходят на пенсию. И особо продвинутый, так сказать, житель Украины приходит и говорит, скажите, а мне зачтут в стаж мо мою службу на гауляйтера Украины, господина Коха? 41 -го ну, по 43 Я вам хочу задать Ты Вот такой вам. у меня вопрос. 46-м пошли на пенсию? Вы конкретно нет, нет. в 46-м пошли на пенсию? Нет, Зачем вы тогда нет, сюда приобретаете в 46-й год? Я мы пытаюсь днем, вам донести аналогию. о сегодняшнем. Я вот вам Нет, о сегодняшних дне и говорю. Если вас вообще не учитывается, пособия выплачивают, так и везда. Ситуация абсолютно разная. Раз. Вот. Объясните а мне, в чем она разная, разная если завтра выходит, так называемые восстановленные органы СССР предъявят, что работал на оккупанта в структуре РФ. И еще и укреплял рублем через ПФР и ФНС. А, а вас, а вас это устраивает? Он? Ходит, он, да нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Можно нет. я отвечу на вас вопрос Более вот конкретно, что вы хотели Смотрите, какая ситуация Вот вы руководитель предприятия У вас 100 человек предприятия работают которые Вы осознанный граждан, гражданин Вы понимаете, что вы гражданин СССР И хотите перевести свое предприятие В правовое поле СССР. Чисто технические, юридические документы Вы это можете сделать И числится фактически в двух пока структурах Но для того, чтобы в полной мере перевести вам все ваше предприятие в правое поле СССР, первая задача – вам нужно начать снизу, если вы хотите это сделать. То есть все 100 сотрудников, которые у вас есть, вы должны им донести информацию об СССР, о вашем желании и обо всех правовых последствиях, которые есть, чтобы каждый из этих ваших работников, 100 человек понял, что будет впоследствии. Если он осознает и готов на все э, тяготы, которые возможно случатся с ним в будущем, либо они становятся под крышу СССР и начинают изучать правовую базу и защищать саму себя вместе с вами единой командой, либо извини меня, тогда все последствия как бы уже э, лично будут касаться каждого. Здесь еще момент в том, что э, мы на сегодняшний день находясь в оккупации фактически ощущаем на себе агрессию внешнюю, то есть можно сравнить это с аналогией военных действий времен, допустим, 42-43 года, то есть сейчас реально идет война на уничтожение всех, и именно с осознания этой позиции нужно и подходить к этому вопросу, если во время войны раньше было все для фронта, и все, конечно, то есть каждый здесь присутствует, делает все для того, чтобы организовать такие встречи из своих личных запасов, каких-то финансовых, экономических, умственных, то есть самостоятельно это делать все для победы. Поэтому если вы как руководитель хотите сказать людям «соцпособие», Соответственно, вы должны будете и поделиться доходами этого предприятия в качестве обеспечения тех соцпособий. Потому что на сегодняшний день люди не получают заработную плату, даже в законодательстве в Российской Федерации четко написано в Конституции, что они имеют право получать заработную плату за труд, но не пользоваться благами труда, понимаете? Результатами, Результатами труда, совершенно верно. Если они на вас работают, то они должны быть... Соответственно, соучредителями отчасти того, что создает ваша предприятие. Коль они соучастники, то и соучредители. Да, соответственно. Если да. они делают, то они должны и делиться соответственно. То есть в равных пропорциях. То есть вы как руководитель должны определять определенную базу. Ответ да, вопрос, вот они спасибо. все задачи. Отсюда надо исходить. Здесь больше форма организации идет, ну, чем... А потом еще один нюанс, смотрите, если я, я тоже руководитель предприятия, я стою и говорю так, ребята, все то, что мы укроем от оккупационного режима РФ, мы просто, так сказать, фонд поддержки, говорит, создадим какой-то свой общественный фонд, или значит, фонд защиты структуры. прав сотрудников предприятия, да? вот, то есть вот этот тот самый, ту самую кассу взаимопомощи, но только ту, которая будет подконтрольна конкретно нашему коллективу, из которой мы будем решать вот такие вот, э, затыкать горячие дырки, которые будут в бюджете каждого по отдельности, либо всего предприятия по согласованию с каждым. Кто мешает это сделать? Здесь Только речь идет о организационной форме хозяйства. Не давать, не давать, вот а они сознательно отказаться да, поддерживать оккупационный режим, а начать а поддерживать хотя бы свои штаны. Например. Вот как раз Почему? Потому что каждый рубль, примененный Российской Федерации, является значит, для нас губительным. Губительным. Потому что он отправляется в страны НАТО вот, и уже используется войной против нас. Войной против нас. Так что надо будет внимательным по этому поводу. И в том числе и тем людям, которые предприятиями сейчас заведуют. То есть не давать предприятиям значит, Российской Федерации рублей тех, которые сейчас они применяют. А тут надо, тут надо просто вот то, что вы сказали, надо в конкретных э, делах вот этого псевдогосударства конкретно освещать. Дело в том, что некоторые, ну не могут они в голове это собрать, когда начинается это пожигание покрышек на Майдане. И вот этот самый, этот бледно выглядящий грех, он берет и покупает акции оборонного, зай, так называющего себя акции оборонного займа, так называющих себя банков Украины. И через покупку акции оборонного займа конкретно спонсирует бандеровцев, то есть за деньги наших пенсионеров убивают пенсионеров на Донбассе. Шикарное управление. Вот, то, что все остальные при быдлячьем молчании своем, это вот достигают и дают это все делать. Молодцы! Осознаем себя глубже и плотнее, ребята. Вот да. и все. И потом я хочу сказать за граждан. Каждый гражданин Советского Союза должен находить вот эти изъяны и должен указывать на то, куда уплывают наши деньги. Куда? Это же наши деньги уплывают. И уплывают они за границу. Так надо останавливать и сюда применять к Советскому Союзу. То есть да. мы сейчас являемся все учредители Советского Союза. Учредители. Каждый из, нас, каждый из нас является учредителем. Так вот, давайте все вместе и к этому, и э, все, же, э, все же будем э, как-то вместе бороться за это. Не бороться, а восстанавливать. Восстанавливать, да. Каждая борьба ⁇ это противодействие. поэтому. Говорю, да, ну и буду. просто наводим порядок у себя дома, вот По ОПФ еще хотелось бы простить такую вещь, вот разговор, товарищ, о чем получается, когда мы говорим за пенсию, я вот сейчас рассуждаю о переходном периоде. И я просто, я не хочу, чтобы этот переходный период длился 50 лет, 70 лет, на какой пенсии, мы говорим сейчас. Переходный период это буквально вот год-два. Когда нам надо все это перевести на рельсы уже... Советский Союз. Мы о переходном периоде говорим. переходно-возвращательный. Ну, пусть даже да, возвращательный. Да. Пусть даже с возвращательным движением будет он. Но он не должен затягиваться. Времени, повторяю, на самом деле, немного. Поэтому как это сделать с не меньшими потерями и, так скажем, плавненько? Ну, вот есть способ, если вот говорится о том, что. Ну, РФ, все же не все проснулись, и те, кто не проснулся, будут мешать. Да? Я согласен, такой возможно. Соответственно, есть схема, Валерий Семенович ее осветил, когда было в Кирове, в Лите, в собственно регистрационной палате. Он ее осветил, в общем-то мы ее разрабатываем, прорабатываем уже в этом направлении. Вопрос идет в чем? Если нужен счет в банке, банки пока не согласны, не согласны работать да, с нами. вот Счет открывать пока не хотят, соответственно, счет нужен. Получается, два предприятия. Одно предприятие, меняя КВД, будет оказывать бухгалтерские услуги. А в СССР открывается предприятие, даже с таким же названием, неважно. Но там, в общем-то, оно и будет производителем. Просто они, два предприятия, заключают договор совместной деятельности между собой. Что вот это вот предприятие со счетом, которое остается в РФ, оно оказывает бухгалтерские услуги, и по расчете зарплаты работников того предприятия, которое в СССР. Вот. И, по, соответственно, предоставляет счет, по которому будут проводиться различные транзакции. Геннадий, этим, то есть это РКЦ для конкретного предприятия? Ну, можно и так сказать, да. То есть там всего лишь будет 15% показанных услуг. Кесарь, кесарь. Все. Mm -hmm. Получил этот отказано, сколько 15% и успокоился. Все. А то предприятие у ССР так и работает. Успокоился. Ну как сейчас существуют бухгалтерские фирмы, которые на аутсорсинге держат там по ИПшникам 10 человек обслуживают. А этот обслуживает mm -hmm. конкретно одного. Этого, да. Единственный вопрос, говорю, что у РФ у нее никаких претензий вот к этому вот предприятию не будет. Оно в их законах оно все сделает. Но зато работники вот с того предприятия, они могут предъявить претензию РФ, сказать, а почему вот налоги-то? То есть вот с этих 15% в принципе они даже могут запросить обратно все сказать, Возмещение могут... сделай, да? Да. То есть от СССР к РФ будут законные претензии. РФ уже никаких претензий предъявить не сможет. И все. А насчет того, что у работников... Какие-то социальные гарантии. Пожалуйста, каждый работник может пойти и заключить соцстрахование, договорное на соцстрахование, пенсионный фонд себе выбрать, какой хочет. Только вот с кем вопрос, да? Это уже их, так скажем, будет ответственность. Они все хотят вот эту ответственность перевалить. Вот им все равно, за кого голосовать. Почему они всегда идут голосовать? Вор, убийца, дегитерат. идут голосовать. Они знают, они между собой на кухне о нем расскажут сколько он своровал соответственно сколько он там на него дел уголовных заведено а потом идут на участок за него и голосуют ну, это вот вообще ни в какие ворота и когда им этот вор говорит вы главное голосуйте и все то есть давайте ну они что сделали первое ответственность с себя не сняли что мы за то что вот на этом посту мы не несем никакой ответственности говорят, зачем вам вот эта тягота не нести ответственности, для чего она вам? Это же так тяжело не нести никакой ответственности. Воруй, граб, убивай, ответственности несем. это же так тяжело. И народ, ну да, тяжело, идет и голосует за них. Разве это имеете ви что? Возрождение сосан. Да, СССР же широко. В краснодарском проекте более обширно. Да? А в меня просто интересуется. А вы за другие не смотрите. Есть определенное пророчество, что восстановление Думаю, величия да. России я пойдет с Кубани, с Кубани а Поэтому сказать, там и тоже и есть везде. Им. На сегодняшний день у нас понимаете, нехватка с кадрами. Ну, немножко. Там уже действуют люди. Но они проснулись чуть-чуть позже. Там солнце. По часовому месяц. поясу. Да? да, у них там там солнце... раньше, да? Там там солнца меньше, чуть-чуть, поэтому, поэтому дольше вы бывали. Я сама живу по Геленджиков, и мужиков, я хочу поехать на месяц Я просто интересуюсь, как там это развивается. Не... Вот приедете и разовьете, тогда если там плохо развито. Я еще сама многого не знаю, что все люди. Ничего, ничего, они подтянутся. Да. Нет, сейчас потихонечку. Вот Во По всей Я России. Сахалин и Владивосток. Все. Главы есть, поэтому заходите на официальные ресурсы. Есть ссылки, есть там. Там вся информация есть. И на должностных то, лиц тоже есть там информация. Где, кто, в каком регионе работает. И вот в каком ключе ну, а что с землей? Настолько, что, как бы я поняла, что это земля, когда, когда граждан СССР. И вот хотела бы я уточнить, как это произойдет. Если бы это желательно купить. Возвращение была собственность и давалась бессрочная, бессрочная польза. Нет, вот таким вот образом. Сейчас вот. у нас визят, земля, и, а, Светлана Геннадьевна готова ответить на ваш вопрос. Вот смотрите, этого. по земле. Давайте так, чтобы вообще выдать кому-то какую-то землю, давайте сначала страну вернем. Всю землю потом... вернем, чтобы а потом, потом... Мы... а потом уже будем говорить, кому какая земля. Потому что сейчас этот разговор будет бессмысленным. <мех> ну, и можно еще одну реплику. Значит, земля, земля не является продуктом продажи. Вот. И она не имеет права продаваться. Это вот это надо еще исходить это. из этого варианта. Значит, когда мы восстановим всю, всю э, нашу структуру управления, значит, тогда и будем заниматься землей. Вот и все. <мех> Вот, смотрите, давайте поговорим Нет. и за землю, и за имущество, каким образом вдруг все оказалось в Российской Федерации, когда у нее не было ни земли, ни граждан. Как же там все? Можно? изменять? можно? То есть, нам здесь придется снова вернуться к паспорту Российской Федерации, который вы открываете и видите, что а назвали вас там. За главных буков как фирмы, вот, соответственно. Ну и закрепили все это нелегитимной печати. Но печать пока оставим. Нам важен момент тот, что вы как фирма перенесли сами все, что вам прочитается, все, что за вами закреплялось в СССР, Вы сами это все перенесли в Российскую Федерацию. Вы там зарегистрировались как фирма со всем своим имуществом, соответственно. Все к вам прикреплено, как я уже сказал. Не человек к имуществу, а имущество человека. Поэтому они в этом вопросе даже не волнуются. Взяв вас за мягкие места, они все ваше имущество к себе и пригребли. То есть, когда вы осознаете, что вы гражданин СССР, уйдете оттуда, соответственно, все ваше имущество уйдет вместе с вами. А здесь вы вот налогоплательщик, пожалуйста, фирма, которая платит налоги. Это все закреплено у них. Суды просто смеются над тем, что гражданин говорит, я там гражданин, я человек. Ему говорят, сходи в банк и узнаешь, кто ты. А банки говорят, давай, ННН, все, без ННН, налогоплательщика нет никого, гражданина, того. Поэтому вот так имущество и перешло. Граждане СССР, Кокослики, Российскую Федерацию все свое имущество принесли сами, добровольно. Теперь в обратном порядке это сами же граждане должны сделать. да, Они осознать должны, осознание должно прийти. Осознать, что они граждане СССР. хватит уже голосовать паспортами ССР. Ну, их изъяли, чтобы мы тут глупости не натворили. У вас их изъяли у нас ну, большинство паспорта СССР. Чтобы глупости не натворили. Все, за Конституцию проголосовали. Теперь паспорт сюда давай. Все, теперь он не может больше. Для этого мы в обратном порядке вкладыши вводим. Раз так можно, да не вопрос, сейчас все обратно вернем. Здесь должны сами, граждане, выяснить все это для себя, как это все делалось, понять, изучить документы. Если, э, во-первых, надо к первоисточнику, к документу возвращаться, потому что вопросы, вот они все те же самые, одни и те же, задаются, и уверенности, знания, пока у граждан не будет знания, а знания откуда берутся, тогда он сам возьмет и прочитает, что такое право, что такое полномочия, откуда они возникают. Вот я просто, когда мне говорят про какой-то закон, я в первую очередь смотрю, кто его подписал. Потом выясняю, были ли у него полномочия подписывать документ. Все. Если полномочий не было, документ просто сворачивается и выбрасывается. Ну как выбрасывается? Его уже нельзя воспринимать. Да, его нельзя уже воспринимать никак, кроме как вот билетристики, фантастики. Потому что полномочия это не было у человека. Вот с этих позиций надо рассматривать все документы. Вот переименование значит, нашей страны. Значит, В 1991 году, это 25 как раз декабря 1991 года, как раз произошло таким методом. Значит, пьяный Гельцин взял и подписал э, именем Верховного Совета, утверждаю, э, это самое, изменить название РСФСР на Российскую Федерацию. Ну, начал за здравие, закончил за упокой. Он подписывал, как начинал как президент РСФСР, а Почему подписался. Почему все поверили, что у нас э, вместо РСФСР стала Российская Федерация? Все, все поверили. Он сам потом удивлялся, когда пьяный еще раз напился и удивлялся, как это так? Значит, ну, если все это незаконно, то значит и Верховный Совет у нас э, это самое, э, тот, который это самое, ну, мы, да, и дома нету. В да. году. И дома говорит нету. Ну, конечно же нету. Откуда же она взял, возьмется? Если все незаконно, идет оттуда незаконность, самая первая незаконность, а потом все остальное, оно естественно, тянет незаконность. Вот и весь расклад. Сейчас вот Британия, Великобритания из Европейского Союза подала, соответственно, заявление на выход. Европейский союз с -го года просуществовал 25 лет. И Британия готова, соответственно, за выход возместить 40 миллиардов евро. Внимание, вопрос. А как вот республики, самопровозглашенные в СССР, которых и не было-то никогда, это были административные единицы, вдруг взяли выше и как бы все, и кроме долгов-то ничего не оставили, не разместили Союзу? Они продолжают платить долги, потому что и гастробайтеры здесь налоги не платят. Да, значит выход этих э, республик был незаконен, незаконен. Ну, понятно. Вот. и э, самое главное, что демаркации границ ни одной республики не было произведено. Но тут еще один нюанс в том, что даже так называемые государственные мужи, рефии, то есть в ранге судей, э, прокуроров, э, нотариусов особенно, они как бы вообще мозгами не доезжают mm -hmm. до ситуации и говорят, ну как же... Что вы тут рассказываете мне, значит, про выход республик или не выход республик? Это же было их э, священное право на самоопределение. И то, О, что нет. там проголосовало за выход из СССР там отдельно Армения, отдельно Казахстан, и так далее. Говорит, секундочку, референдум. Иди сюда. 91 год. Это -го. было определено законом. Все. Ты и тот, законы который Пьяный Ельцин, которому у Виска покрутил парламент, говорит, что приболел, у нас результаты референдума. Переименоваться у остальных 14 спросить надо. Он говорит, я вас расстреляю, парламент. Но просто вы не договорили еще один момент. Когда он начал, начал парламент расстреливать, он сам себя уволил, потому что парламентская республика была. Серьезно? Полномочий не было. То есть у нее не только полномочий не было, он сам же у себя их и отозвал. Он Я был уже преступником. Да. В 93 году Конституционный суд определил, что он преступник. Вот, в 96 и лишил году, его полномочий. В 96-м да. году Государственная дума определила, что Ельцин преступник. И все, вот все законно. Ну остался Нюрнбергский трибунал так. Остался только не может Все правильно, остался только Нюрнбергский. Ну, я думаю, все равно доживет он до Нюрбергцев. У него же есть сейчас это самое. У Эльцина, да, целый. Не, товарищи Двойников. Не, не, не, не двойников. У него же целый ансамбль там в Екатеринбурге, да, или где? Центр посвященный детского. Ельцину, Путин открывал. Ельцин да, Ельцин-центр. Вот, наверное, будем там э, все это дело, Нюрнбергский процесс проводить. Ельцинбергский. Ну, да. Все-таки все да. надо акцентироваться на человеке. Вот Кто да, такой человек? На ком же тогда ну, так если мы будем акцентироваться, тогда надо первое правило. Понять, что этот человек живет по правилу Конов. А гражданин а. по правилу закона, ну или да. даже не по правилу... Не было там а по ни, закону, закону. ни закона не было как раз. как раз этого-то не было. Чего не было? Ни Кона, ни закона не было. Так надо вот и понимать. тогда должно как понять, быть. Понялишь, как раз, что как раз в тот момент, когда... Так о а цифры... правилах Кона мы понимаем или нет. Правила... правила Кона. Да! Конституция! Да, Но это закон! Конституция. Ну, это закон, а, а, а как же? Конечно это КОН! Это закон. Это то, что вне клона. Поэтому вот здесь вот это основные понятия, их надо расшифровывать и людей просвещать. А иначе мы тут в трехсосных заблудимся и будем долго блуждать. Не будет. Уже блукание значит позади. Блукание позади. Мы вышли уже на прямую дорогу. Вот. И никуда мы блукать не будем. Вот. У нас уже прямая дорога. Мы являемся собственниками и сейчас будем управлять своей страной. Больше некому управлять, кроме нас. Вы поймите правильно, если не мы, то кто? Кто тогда? Если наше поколение сейчас не справится вот с той задачей, которая выставлена, следующее поколение просто не сможет распознать фактор негативной О. среды и будет жить в том социуме, который будет выстроен этой негативной средой. Это закон.